Здравствуйте, дорогие друзья! С вами vifog.net. Интернет-портал, посвященный Симрейсингу и автоспорту С вами мы находимся на легендарной трассе Энзо и Dino ferrari Феррари известной также как Имала в конфигурации 1994 года на печально известном Гран-при Сан-Марино 1994 -го года, который сегодня попытаются по-своему переиграть пилоты онлайн чемпионата EFOC Back in History. Ну, думаю, вы без меня прекрасно знаете, чем знаменита эта гонга. Знаменита она, к сожалению, печальнейшим событием, гибелью Аэрта сцены Возможно, величайшего гонщика всех времен И уж однозначно самого великого гонщика своего времени Но здесь у нас, конечно, не будет никаких смертей Будут соревнования пилотов и больше ничего Ну что ж, сейчас я представлю вам стартовое поле Конечно, многие ожидали ожидают от этого этапа прежде всего борьбу двух лидеров чемпионата алексея опарина и богдана Холошевского. но сегодня свое слово наверняка скажет вот этот пилот юрий воронов который прервал гегемонию опарина и показал на четвертом этапе первое время в квалификации Второе место, тоже многих удивив, показал Артем Емельяненко, который в этой гонке представляет команду Mil7 Benetton Ford. Следом за ним на третьем месте еще один сюрприз квалификации Антон Плешков, который в этой гонке будет представлять команду Ferrari. И лишь поза... ровно позади него, уже на пятом месте, его партнер, Богдан Холошевский. А между двумя пилотами Феррари вклинился Макларен Алексей Опарина. И это неожиданно низкое место для пилота команды Макларен. Лишь четвертое. Следом за ними, точнее за Холошевским. вот здесь... Я бы хотел принести извинения Дело в том, что уже в процессе создания записи предыдущего этапа Донингтон 1993 -го года Ко мне этот пилот обратился И оказалось, что в течение трех роликов подряд Я неправильно произносил его фамилию Хочу извиниться перед этим гонщиком А речь идет о пилоте команды Williams На шестом месте стартует Виктор Каменнов Далее, следующим стартует э, второй пилот команды Мальборо, Макларен, Пежо Алексей Ермаков Следом за ним э, два дебютанта этих соревнований Тески Кирилл Именин представляющий команду Бентон и Кирилл Любимов на Вильямсе Следом за ними стоит Александр Никишин, который второй этап подряд едет на Заубере Следом за ним в бой идет уже традиционный Представитель команды «Лотус» Владимир Соколов Следом за ним второй пилот команды «Заубер» Илья Моисеев Далее у нас замыкают пилотон пятерка пилотов Которую открывает второй пилот команды «Минарди» Александр Колобенков Следом за ним «Ля Рус» Единственный Ля -Рус в этой гонке Все мы помним Сузуку, может быть она и к лучшему Александр Алешин Следом Константин Гуренко Который... Это необычайно низкая позиция стартовая для Константина И я, простите, уже просто точно не помню события того этапа и Мне кажется, что не присутствовал Константин на квалификации И этим как раз объясняется его стартовая позиция Следом за ним единственный в этой гонке представитель команды СимТек Дмитрий Мельников и замыкает пелотон, э, тоже дебютант этих соревнований, э, Богдан Ковалевский. Итак, гонщики построились на стартовой решетке и уже готовы к старту. И сейчас будет, собственно, старт. Традиционная процедура... Сейчас должны поочередно загореться 5 красных огней светофора. Потом они одновременно гаснут, и это означает старт гонки. Оборот это небес. И старт. Так. Так, Апарин там пытается прорваться. Второе место уже у него. Емельяненко на третьем. Феррари на четвертом и пятом. Не вижу, кто где. Ох, как развернула опарина. Ничего, к сожалению, не видно. Апарин там уже явно не участвует в борьбе. Ой-ой-ой-ой-ой, как ворона выносит Емельяненко. Так, вы знаете, да, там Емельяненко уже в стене. Давайте. Мы, знаете, мы обязательно посмотрим повтор. Но давайте немножко сначала подождем. Еще что-нибудь здесь может произойти интересное. Так, на второе место прорвался Именин. За ним Каменнов. А вот Залбер, Никишин был четвертым, но влетел в стену. И сталкивается с Колобенковым еще. Там Макларен вновь выносят. Не знаю, кто это был. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ковалевский прорвался как далеко В общем, это полная чехарда Давайте посмотрим повтор А потом я скажу Вот закончил Юрий Воронов первый круг Сейчас будем смотреть повтор А потом посмотрим, кто на каком месте так, повтор, я так понимаю, с камерой на борту Феррады и Богдана Холошевского, победителька прошлого этапа. Итак, старт, вот. Так, там опарин активно действует, проходит Емельяненко, не идут бок-бок. Так, Холошевский тут ищет возможность опередить напарника. Вот разворот опарин, нет, еще вот здесь разворот, он его вытесняет, он сам выживается. Как Холошевскому удалось увернуться? Так, надо посмотреть еще с какой-нибудь другой камерой. Вот да, здесь мы видим вынос Емельяненко. Клашевскую здесь тоже кто-то явно выносит. Наверное, это был Иленин. Так, давайте посмотрим с другой камеры. Так, это Минарди Колобенкова. Сейчас будем смотреть его глазами. Вот старт. И сразу его разворачивают. По-моему, любимый. Хотя, может быть, ошибаюсь. Я не заметил. Вот там мы сейчас увидим... Инцендент с опариным. Да, вот этот дым. Там Плесков еще вылетел. Ой, как вылетел. Нет, для опарина это однозначно сход. Вот, вытесняют Заубер, Моисева, вот крыло Емельяненко. Там впереди Ковалевский. Ковалевский посторонился. Непонятно немного не зачем. Так, впереди Симтек. Впереди переднем Террари. А, вот как раз Халашевский вынес а, Никишина, Вот Никишина возвращается, здесь происходит удар Ну что ж Так, это повтор, я так понимаю, с камерой Да, это парень Вот мы видим Здесь, конечно, с такой камерой неслись Тут видно, с кем он там борется Да, вот здесь видно Емельяненко, хорошо видно Замельяненко его немного подпихивает, он выезжает на траву и сам ошибается, его разворачивает, у него врезается прыжков. Не только, вот видите, переворачивает, Здесь просто сумасшествие творится. Ну, для опарина это, конечно, сход. Да, много будет работы у судей этого этапа. Так, Воронов тем временем заканчивает уже второй круг, начинает третий Давайте посмотрим позиции Воронов первый За ним Именин Далее Каменнов В четвертом едет Холошевский. В пятом Дмитрий Мельников на синтеке За ним Богдан Ковалевский Далее Александр Никишин Потом Владимир Соколов Илья Моисеев Антон Плешков Алексей Ермаков без переднего антикрыла, значит, сейчас он поедет в боксы. То же самое могу сказать про Алешина. Далее едет.. Ну, вы знаете, это группа, которая стартовала из боксов. И тем не менее, Александр Колобенков без переднего антикрыла. А вот нормально едет Константин Гуренко. Кирилл Любимов также сейчас на 15 месте. Артем Емельяненко нам показывает сошедший, и Алексей Апарин. Значит, в гонке осталось 15 машин. Так, здесь борьба. Здесь Виктор Каменнов пытается достать Кирилла Любимова. Л Иминина, простите. Путаю. Путаю. Ошибаюсь. Так, здесь, э, по-моему, Тирл. Да, круговая машина, и, по-моему, это Тирл. Так, сейчас будет ли атака в повороте тоже? Нет. А это не Тирл впереди, это напарник каменного. Это как раз Любимов. Да, здесь путем вылета, ценой вылета он пропускает. пытается догнать э, эту пару, и хоть его основной конкурент, Опарин, уже выбыл из этих соревнований, я сомневаюсь, что четвертое место устроит пилота команды Феррари. тем более, учитывая, что из за инцидента с Опарином Холесков абсолютно провалился. Так, пятым едет по-прежнему Ковалевский, но... Его преследует Мельников. А за ними едет Никишин. Так, следом Соколов. Потом Моисеев. Далее Плешков. Константин Гуренко. Алексей Ермаков. И вновь без обоих антикрыльев. Ля Рус Александра Алешина. Следом Любимов. Колобенков. Колобенков, который замыкает или тонн в настоящий момент. Так, Лярус без обоих антикрыли обгоняет. Но здесь он не будет мешать, он просто сейчас пойдет в боксы. Хотя с такой-то скоростью нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой ой И никаких повреждений. Вот Лярус. Да. Как бы у нас плане лярус не вышло повторение Сузуки. Вот сейчас он едва не лишил не только в лидерство, но и в целом гонки э -э, Юрия Воронова. Так, вторым у нас едет Холошевский. Значит, какая-то стычка произошла между э -э, Имениным и Каменновым. Каменнов сейчас третий, Именин четвертый. И пока не подпускает к себе Мельникова. А позади мы видим, посмотрите в зеркала. Там уже Никишин сейчас пойдет в атаку. Больно контактная получается атака. Совсем как-то не тихо, не терпится обогнать пилота команды Синтек. Так, Именин продолжает попытки атаки э, на Каминовом. В свою очередь, Холожевскому не удается далеко уйти от э, Каменного. Догоняет его Вильямс. Так, Воронов сейчас будет обходить на круг Ермакова. Ну и успешно это делает. Так, здесь какая-то стычка, здесь без обоих крыльев Колобенков. Я вижу там Моисеева и видел там Феррари. Так, здесь у нас э, Любимов. Едет он сейчас, как я понимаю, на, да, на 13 месте после посещения в бок в боксов у Алешина сейчас все хорошо, вот только как бы он сейчас сам не стал жертвой. Нет, успешно проезжает, там был колобенков без обоих антикрыльев который благополучно пропускает и своего напарника ну, здесь, да, здесь а, это не Лярус, это Соколов и, по-моему, без переднего антикрыла Здесь, по-моему, Каменок уже совсем догнал Солошедского. Так, довольно идет. Не срезал с экрана, но это почему-то такая сильная атака и обгоняет. А там еще и заубер. Опа! Калашевский его развернул. Сейчас еще и Менин проскочит. Да, так и есть. Так. Предлагаю посмотреть повтор. Итак, вот этот момент, смотрим. Ну, да, в принципе, развернул развернуло Калашевский, но разве... Ну, с другой стороны, в общем-то, я бы сказал, что Виктор не оставил ему места для Манилы. Ну что ж, продолжается... Чехарда... Или... Ну, как бы... За, как бы сказал Алексей Попов, театр абсурда под названием четвертый этап чемпионата в эпох бэк Так, это Юрий Воронов и, по-моему, он догоняет наш рук Антона Плешкова. Да, так и есть. Так, по-моему, сейчас Кирилл и будет атаковать Каменного. Нет, ему это пока не удается. Сейчас на трассе самая интересная борьба, как раз в четверть лидеров, не считая лидеров. Так, впереди Леарус. Опасно! нет, кажется, вроде все нормально, пропускает. Холшевского пропустил, Каминова пропустил. Ну пропустил. Впереди еще один круговой, по-моему. Точнее, Юрий-то его в Воронах уже давно обогнал, а вот этой тройке еще, еще кто только предстоит. А по-моему, это Алексей Ермаков. На пятом месте едет Александр Никишин, по-прежнему. Уже довольно-таки далеко следом за ним Дмитрий Мельников на синтеке. Следом уже Константин Гуренко на Кстати, первый этап, который он выиграл, он тоже ехал на Тироле. Можно сказать. Возвращение блудного Константина. Так, а ведь это Плешков. Значит, уже Юрий очень-очень многих обогнал на круг. Да, действительно, это было Ермаков. И он уже. Так, по-моему, там. Именина обогнал. Именина погнал Каменного. И уже близко к Колоссевскому. Они его, оба его догоняют. Что-то не, не что -то -то... Да, он второй, но не, не ладится дела у, пил... у первого пилота команды Ferrari там еще один круговой а это уже не Ермаков это... ну и не полисковый, странно по-моему это вторая Минарди да, так и есть опасно Это был Александр Колобенков. Так, а Каменнов-то а ищет пути, контратакует, пытается. он сейчас ближе к Именину, чем к Именину А вот сейчас уже явно наоборот. Ой, как близко. Ой, чувствую, сейчас атака будет. И просто выносит. Хлашевский без переднего антикрыла. Ну что ж, провал. Полный провал для пирари. И тут же Ермаков возвращается опасно. Не возвращался-то Хлашевский. И да, и вновь пропускает, да в общем не было смысла. Верноков сейчас бесковато быстрее и все равно флажок едет боксом. Терял позицию, он уже и пятый. Это уже и Никишин его прошел. Никишину, который никак не обгонит для русских. Надо бы Алешину пропустить. Так, а вот здесь борьба. Проходит. Ну что ж, Константин отодвигает Дмитрия Мельникова на седьмую строчку. Алексей Ермаков после схода своего лидера, Алексея Парина, должен как бы вытаскивать Макларен из не самого удачного положения. Но пока не очень-то у него это и выходит. Сейчас Алексей 9. обходит на круг своего напарника И уже там впереди Гуренко на круг сейчас будет обгонять О, Очень быстро сегодня Юрий Воронов Никто сегодня, мне кажется уже не сможет помешать ему одержать свою первую победу Ну разве что его собственная машина Или он сам Но будем надеяться, конечно, что такого не случится Так, вторым сейчас по-прежнему едет э, Неменем. А Виктор Каменнов чуть подотстал. И тем не менее, очень неплохая гонка для пилота команды Виллинс И для самой команды это вообще лучшая гонка пока что. Да, в этом сезоне. И это как раз на том этапе, когда, ну, вы знаете... Что за этап? Прекрасно. Гран-при Сан-Марино 1994 -го года. И именно тот самый Вильямс, который... на котором разбился Айртон Сена, сейчас едет очень даже неплохо. Ну сенна то ехал лучше в той гонке. Вообще в той гонке стартовал с полупозиции, до самой своей печальной аварии лидировал. Однако, учитывая, как раньше выступал Виктор Каминов и как раньше выступал в целом Вильямс, сейчас очень хорошая позиция, лучшая даже. Как заносит Никишина Там сзади, по-моему Едет Любимов А где же Халашевский? Они а не так уж и далеко, по-моему Да, в принципе у Халашевского есть шансы догнать и обогнать Горенко-то сам близко к Халашевскому. Может быть и он догонит. Да, вон там впереди маленькая красная точка Ферали. Может быть, это Феррари Плешкова. Но Гуренко разворачивает. Нет, это был как раз Холошевский. Что же его там? Чтоб его воронов на круг обогнал. О-хо-хо-хо-хо-хо. Да, печально. Но Гуренко ошибся. Теперь он далеко далековато. В общем, из-за этого пропуска на круг Никишин оторвался. Знаете, Никишин в боксе. В боксе едет. Простите. Я, собственно, что хотел перед этим сказать. По-моему, Ермаков ехал позади. То есть, наоборот, впереди любимого, но он тоже в боксах. Я как раз хотел сказать, что еще до этого заезда он, возможно, пропустил. На одну позицию. Подталкивает Ермаков, Никишин. А, ну он и сам выезжает. А там позади них еще Гуренко заезжает. Ну что ж, Никишин явно проигрывает позицию, потому что в в боксах не был. Повторно. А Гуренко обходит и мельник за счет этого пидстопа. Да, так и есть. Ох, как развернуло для рус! Ja, сколько ж можно так задом-то ехать? Вы знаете, а по-моему, это... Да, так и есть, я абсолютно прав. Uh, такая неприятность произошла с Александром Алешином, ни много ни мало, в Вот вам и пожалуйста, Сан-Марина-94. Не Вивенск, как говорится, так ля сейчас вот этот опасный бескрылый Ля Рус должен пропускать Кирилла Именина. Но он влетает в стену и с этим проблем не возникает. Так там еще сейчас Каменнов должен поехать. Нет, почему-то этого не происходит. Каменнов слишком далеко. Холошевский вновь четвертый. Он тоже слишком далеко от Вильямса и Бенитона. Ой-ой-ой, как заносят. Никишина. Был, Сошел с трассы и выехал на траву Мельников Но Гуренко достаточно далеко пока что Да уже и не настолько Но самое главное, что не было смены опять Не уступил он на этот раз Не успел Гуренко обогнать Так, у нас, по-моему, зашедший. И это Плешков. Антон Плешков. Обидно. Третья гонка в чемпионате и третий подряд сход. А это Владимир Соколов, который сейчас, если не ошибаюсь, одиннадцатый. Нет, уже десятый. Почему? Потому что как раз обошел Плешкова, который стоит в боксах. И Ля Рус ходит, Александр Алёшин. Ну что ж, теперь у нас, можно сказать, одной опасной помехой меньше. Возможно, он именно поэтому и решил сойти. Мы все помним Су-Звуку. Там, несмотря на многочисленнейшие поломки, упорно продолжал ехать. Хотя в определенный момент это перестало иметь смысл. По-моему, каменного уже и Воронов обходит на круг. Хотя, возможно, это Колобенков. Да, это был Колобенков, потому что Воронов вот здесь, в Акваминерале. Хотя, вы знаете... Он сейчас не обгоняет э -э, Каменного, потому что он его уже давно обогнал. Вот он, позади именина. но может быть, это Игуренко, может быть, Мельников, но, а может быть, Лединов, но кто именно, пока понять невозможно. вылетает у да, не самая удачная для него гонка с другой стороны а парень-то сошел вот какие-то очки он отыграет сейчас он четвертый ну, пять очков нормально в принципе Как вы видите, Кирилла Менин э, только что пропустил на круг Юрия Воронова. Таким образом, мы приходим к выводу, что Юрий Воронов обогнал на круг всех пилотов на трассе. происходит приблизительно на середине дистанции. До середины, в принципе, недостает совсем немного. Мельников вновь уступил Константину Гуренко. Так, самым последним сейчас по трассе едет Александр Колобенков и он одиннадцатый. Один с машин всего осталось. Так, сейчас на его будет проходить Никишин. А следом за Никишином уже довольно-таки близко Гуренко. Правда, Гуренко сейчас немножко потеряет, ему тоже надо обойти на круг Колобенкова. Да, и вот Александр подвинулся. Так, это что еще Плешков? Да. И здесь же для Рус. Это просто означает, что эти пилоты еще, несмотря на то, что сошли, еще не ушли с сервера. Вновь вылетает на подходе, как вы Минерале, холошедшим. И Юрий Воронов в боксах. Я, знаете, я вам сейчас хотел, по по вот с этой бортовой камеры, хотел предложить посмотреть круг, полный круг в исполнении Воронова, но... Ну, хотя почему нет, давайте сейчас посмотрим на выезд из питлейна. Нормальный такой пик-стоп, значит никаких поломок не было. Итак, вот начинает, продолжается прямая после старта. На самом деле такой длинный затяжный поворот. Вот она, та самая тамбурелла. Вот здесь как раз красная вот, стена с рекламой альфа 155. Там как раз в это место э, ближайшая сцена. Вот поворот поза Здесь, кстати, Юра промахивается, надо заметить. Поворот очень медленное, торможение где-то с 320 км в час до 80, до, до первой передачи или до второй. Вот то место, где сегодня уже дважды вылетал Холошевский. на минерале. Здесь на квалификации настоящего Гран-при Сан-Марина 94 разбился Барикела. Сейчас будет то место, где Холошевский при попытке об обороны вынес Колинова. И небольшая прямая э, и поворот ревации. Вот, кстати, в, в трассе и была, в нынешней конфигурации современной. Вот именно на этой прямой развивается максимальная скорость, вопреки прийти общепризнанному мнению. Вторая, продолжение ревации. Тоже вот несуществующий поворот и эскострогварды. И вот вновь стартовая прямая. Так, когда Юрий его. А, там его напарник уезжал из боксов. Пока Воронов был в боксах, он вновь пустил в круг Именина э, и, и Каменного и сейчас будет обходить их по-новой. Так, с Гуренко что-то случилось. Он пропустил Мельников, он без заднего антикрыла возвращается в боксы. Интересно, только пидстоп или сойдет? Нет, пидстоп. Значит, продолжит борьбу. И он пропускает на седьмое место Кирилла Любимого. Вот так вот тихой сап из самого последнего места Кирилл поднялся в очки. Позади Гуренко только Ермаков, но он не догонит не догонит Константина в боксах. Хотя, как знать, у Константина очень долгий пидстоп. Нет, все, вот. Раз он дает газы, значит он сейчас пидстоп-то закончится. Хотя Ермаков уже вышел изреваться. Нет, не успеет. Кого... Вот Ермакова с другой стороны может догнать Соколов при определенном течении обстоятельств. Почему нет? Хотя, вот вы видели причину. Не настолько сейчас Соколов быстр. Так, именин сейчас, по-моему, догнал на круг Никишина. И это происходит потому, что Никишин, видимо, побывал в боксах, ибо мы видим, что на пятом месте едет Мельников. Представитель тоже печально известно по этой гонке. Команды Синтек Кстати, вот знаете, вот мы Я просто чисто случайно вспомнил, что как раз В печальном смысле этого слова У нас были как бы три команды героини Это прежде всего увидимся А потом Синтек и Джордан и вот как раз перелистывая, просматривая, кто сейчас на трассе, я как-то не заметил и только сейчас вспомнил, что у нас уже очень порядочный промежуток времени Ербаков заезжает в боксы. На трассе нет Богдана Ковалевского, который в этой гонке представлял Джордан и значит тоже сошел в дистанции. А гонку мы сейчас смотрим глазами Мельникова на тоже печально известной Синтеки. Волант Ратценберг Запросите Ратценбергер Ой-ой-ой Вот сейчас вы можете Очень сильно корить своего комментатора Потому что позор Стыд мне и позор Я не помню правильно фамилии того гонщика Кошмар Я сейчас посмотрю и исправлю. Позорище Позорище как бы там ни было, он как раз на этой машине на синтеке, на смерть разбился. Да. Позволился на весь нет. Ой-ой-ой, как подскакивает. Холошевский на своей карьере. Опасно? Так, продолжаются какие-то проблемы у Нитишина. Его так сейчас любимо догонят, между прочим, такими темпами. Кстати, я также не заметил, что второй пилот команды Заубер Ильямыссиев тоже сошел. У нас ведь два Заубера было на, на старте гонки. Так, и похоже у нас все-таки сходит Константин Гуренко. Да, так и есть. Печально. С другой стороны, это означает, что Ермаков прорвался в очки. Так, а у нас без... Владимир Соколов без обоих антикрыльев. И в то же время он перед этим успел обогнать Ермакова. Каким-то образом. Да, я как раз не и вот Ермаков его обходит. Ермаков теперь, по-моему, даже седьмой. Нет, восьмой. Знаете, давайте посмотрим, у нас не сойдет ли Соколов. Странно, вроде на пидстопе, а почему же ему не ставят антикрыло? Ну неужели сход для лотоса? Нет! Какая-то заминка, но начался пидстоп, и, и сейчас уже все нормально. Но пока суд до да дела. Механики лотуса что-то... Долго и... По-моему, Соколов сейчас даже последний на трассе. Нет, девятый. Последний, да, его не обогнал сейчас только Колобенков. А Воронов продолжает. Это свое бульдозерное движение. Сейчас он будет, по-моему, уже обходить на круг, да, совсем скоро именина. Проблема у Мельникова. Но. но это... А, это он просто пропускает так на круг Именина. Никишин-то уже сильно позади. И Никишин сейчас под атакой Кирилла Любимова да это действительно борьба за пят... нет за шестое, простите место да да сейчас на пятом мельником не знаю по моему не пишем по чистой скорости все-таки чуть быстрее но он часто ошибается это сейчас ему может стоить позиции нет а вот здесь по на максимальной скорости с липстримом быстрее ой нет здесь любимых быстрее но почему сейчас возможно контратака в принципе так мельников мельников разбивает свой симтег Вот его такая неприятность подкараулила Ох, как закрутила! Ну, это абсолютно естественно Как бы он сейчас их борьбе не помешал И помешал Никишин задел его Но разворачивает Любимого Никишин уворачивается Но позицию он себе отбил А вот напарники... Пропускает каминов своего напарника? Нет, нет. Ой, как бы они сейчас не столкнулись. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну нет, каменнов все таки в этой гонке побыстрее. Вновь закручивает все так Дмитрий Ну что ж, я боюсь, что гонка для него потеряна. И сейчас он на восьмом, по-моему? Нет, седьмом месте. Ермаков там все-таки далеко. Ну что ж, сейчас Дмитрий едет в боксы. Ну... Но... Ой-ой-ой-ой-ой. Не туда его... нет успеет. Сможет он заехать в боксы. Но вот что будет там, я просто боюсь даже. Он сейчас либо будет очень долгий питстоп, за счет которого он и Ермакова наверняка пропустит, либо сход. Тоже символично. Та фатальная авария пилота Синтек, это как раз было связано с внезапным отрывом заднего антикрыла. Впрочем, здесь он не мог быть внезапным. Дмитрий его сам себе где-то оторвал. Ошибся. В вороте и летел в стену. Так, где у нас Ермаков? Ермаков далеко, но... срезает, кстати, Шикану. Но может и успеть. Его сейчас на круг калашевский обогнал. Может успеть любимо в боксах да. Мельников сейчас восьмой, потому что не успел он выехать. Я даже, знаете, я... и до Питсопе в игре F1 Челлендж как даже, ну да, как бы на установку заднего антиклата требуется довольно-таки чувствительный промежуток времени, но его сразу ставят визуально. Оно появляется сразу, а здесь его нет, вы видите. То есть я не понимаю, что сейчас творится в боксах Симтека, Так, в боксах был... Нет, это Колобенков, это не Воронов. А Воронов как раз позади, он обгонял на круг именина. Так, гонка уже сильно минула с середины дистанции, уже, я бы сказал, третья, треть гонки начинается у нас. Так, ну а Никишин у нас вновь пятый, с этими всеми... Перемещениями и авариями Ну мы помним, он шел шестым В тот момент, когда Его обогнал Любимов Но тут же одновременно вылетели Практически одновременно Мельников и Любимов И были вынуждены затем поехать в боксы И вот как мы видим Никишин от этого Сохранил свое Пятое место Шестой Любимов на седьмое место теперь уже прорвался Гербаков. На восьмом месте Владимир Соколов. Ни много, ни мало. Ну, это уже не пид-стоп. Это уже... Я не понимаю. Нет, точнее, у меня есть объяснение такой ситуации, но я не понимаю логики. Такого долгого пидстопа, в принципе, быть не может. Его уже скоро Колобенков обгонит. Потому там и отставание было в один или два круга. Что сейчас происходит у Мельникова, я, в принципе, это объясню. Нет, крыло ставят! Я знаю, что это было. Да, это как раз подтверждает мо ту мою мысль, которую я хотел вам как раз озвучить. Вот что это было? Я объясню. А, вы же... Ну вот... Он заехал на пидстоп? Он а, включил? Нет, сходит. Все-таки сходят Очень жаль. Обидно. Значит, у нас сейчас Колобенков переместится на девятое место. Ну что ж. Да, все правильно. Девятое. Обидно. А что произошло? Он... А... Включил это такой мониторчик, таблицу, где нужно выбирать опции пит то есть что, сколько литров залить топлива, какие шины ставить, делать какие-либо, чинить повреждения, изменить давление в шинах. А чтобы пит начался, даже когда вы уже поехали к механикам, нужно эту табличку выключить, включить другой экран LCD-монитора. А вот Мельников этого не сделал мне кажется. Он просто подъехал к пит-стопу и не выключал эту табличку. Питстоп не начинался. Он не может быть. Как мне кажется. Потому что если пидстоп начался, заднее крыло появилось бы сразу. Возможно, я не прав, но мне так кажется. И когда он уже осознал свою ошибку, мы видели, появилось заднее крыло. Он понял, что потерял слишком много времени и решил сойти. Обидно. Колобенков, да, теперь он девятый. Девять машин осталось. А Это значит, что если сойдут еще две машины, то у нас будут не полностью разданы очки. Я надеюсь, что этого не произойдет. Оппозиции на местах со второго по третьего не меняются, борьбы нет. И это мне в каком-то смысле, да не только мне, в каком-то смысле обидно, потому что в первой половине гонки здесь было много борьбы. Не всегда, конечно, правильные, не всегда по правилам, потому что мы помним, что в конце-то концов именин, почему сейчас второй? Потому что он вынес Холошевского, отправил его в спину в первую регуляцию. По-моему, у сейчас будет догонять на круг Никишина. Да, это определенно заугар. Ой, ой, ой ой ой ой Как подлетел он в, ш... в акваминерале минерале любимов. Вот. Если бы, если бы этот момент видел в девяносто четвертом году Рубинс Барителло, он бы, может быть, подумал бы, прежде чем так атаковать в аква-минерале. Подлетел, конечно, любимов совершенно не так, но это... Давайте посмотрим повтор. Так, ну это с камеры, которая смотрит на его шлем. Оп, вот он подлет. Разворот. Ну, надо еще с другой камеры посмотреть. Вот отсюда сейчас мы увидим. Да, просто перед перестарался. Чудом не получил повреждений. Так, а это Багдамхалошевский, он сейчас на третьей позиции, потому что что-то случилось с Каменновым. Обходит на Крушинкина. А насчет по вопросу, что случилось, мне кажется, он просто банально заехал в боксы на плановый пидстоп. так а вот которого, по-моему, разворачивает, да, так и есть. Но дело время подвинуться. Да, то есть просто был бокса. Это заправка у него явно сейчас была последняя, потому что мало осталось. В то время как у Флашевского. Она еще явно может быть. Еще один питстоп. Так, здесь кого-то развернулось, кого, по-моему. А нет, может быть это, это Минарди. Это Колобенков, скорее всего. Не могло же так вороном. Хотя как знать. Да, это раз он его так быстро догнал, то конечно в колобенку. Вы знаете, любимов все еще шестой. Он пытается догнать Никишину, у него вполне может получиться. что ж, несмотря на то, что, ну, чего греха таить, сам-то он практически, ну, мало что он к этому приложил руку, практически нет ничего, просто ехал. Но, тем не менее, Ермаков все-таки немножко продвинулся на седьмое место почти, ехал -то в очки. ехал-то он девятым, иногда даже десятым, и... может быть, не так, как хотелось всей команде, но, в принципе, справился с, -с, -с провальной, на первый взгляд, ситуацией. Колов, идущий сейчас восьмым, ничего с ним поделать, в принципе, уже не сможет. Если, конечно, не будет ничего... Если форс-мажора у Макларена никакого не случится, то, в принципе, исход борьбы именно этих двух пилотов уже предопределен. Как, наверное, уже предопределено, что последним у нас в этой гонке будет Колобенков. Если, конечно, кто-то перед него не сойдёт. Точнее, если сойдет, то как раз все равно будет последний. А вот если не потеряет много времени в боксах, например... Для тех, кто смотрит запись с самого начала или забыл, напоминаю, что с вами в Портал, посвященный симрейсингу и автоспорту Имола, автодрома Enzo и Дина Ferrari 1994 год, Гран-при сан марино Арена четвертого этапа чемпионата VFOG Back in History И, по-моему, Виктор Каменов догоняет холошедшего знаете, я на середине дистанции, ну, вы сами это слышали, я, конечно, опозорился. Но сейчас я вспомнил, как правильно и правильно произносить в проволом процедуре. Ну что ж, обидно, так как и не только, ну, конечно же обидно за смерть этого пилота на реальной гонке с... Гранта и Сан-Марино, точнее в квалификации. самое главное, что обидно, что э, представитель команды Синтех в этой гонке, единственный представитель Дмитрий Мельников, сошел. Да, действительно, Каменов догоняет Калашевского. В свою очередь, вы знаете, любимов как-то слишком далеко от Никишина. Такого не было. И это. Указывает нам на то, что Любимов был в боксах. Кстати, а почему? Мы же видели это. Это было, когда Нильников был в боксах. Ой, как там торопится. Ой, как там торопится Любимов. Как бы он опять не повторил тот свой пируэт в Аква Минерале. Макларен. Пежо на ваших экранах. Кстати, последняя гонка, где именно макларен Пижо. Ну, и она и первая. Она первая и последняя. У Сочи не обоим пилотом команды Макларен не терпится перейти на моторы Mercedes. Да, с самого 95 года и прямо до самого конца чемпионата будет именно мотор Mercedes на машинах Макларен. А в седьмом году исчезнет и Ливрея Мальбара. Ну не то чтобы они не видели. Не знаю, мне как-то я не очень люблю, когда Мальбара на машинах Макларен. Я потому что как фанат Феррари. Ну что ж, опа, опять какой-то вылет. у, у... любимого. В нем проскакивает Колобенков Но вновь пропускает, так как он его и так Обходил на круг И Любимов едет в боксы Мы видим, что по-прежнему на сервере Остался Антон Плесков И хоть он и сошел, но сможет за гонку. Несмотря на вылет не 100 По-моему, плановый Потому что он продолжает движение Александр Алешин тоже, кстати, на сервере Мы это сейчас только что увидели, он стоит в Кого это он там так пропускает? А Именин? Ну Каменов уже совсем догнал холошевского Каменов, простите, опять. Знаете, я смотрел э, на DVD-диске запись настоящего, реального Гран-при Сан-Марино. Это была э, видеозапись с канала BBC, то есть на английском языке. Там вылет, по-моему, Соколова на лопасе. Да, это именно Соколов. Так вот, там, да, там, конечно, все показано в русском объёме, не никак в, в русской версии, потому что... Я сам русский, русский вариант не смотрел, мол, то это с русского телеканала РТР. Но я слышал, что там запись идет всего два часа, потому что э, вот из-за долгой эвакуации АРТВ Сены не хватило еще одного времени просто. То есть там они было не, не в полном объеме. Вот на BBC там запись полная. И там, знаете, когда вот уже после аварии сены был рестарт, вы как близко к каменно. Сейчас будет атака, наверное, если я успею закончить. Так вот, там как раз была борьба в начале вот рестарта, вот гонки Там э, с полпозиции после аварии стартовал э, Шумахер, но за ним был Бергер, и на старте он его опередил. И вот как раз очень Шумахер пытался отыграться, и он часто атаковал именно вот здесь, на подъезде тоже. Вот будет сейчас атака. Опа! Ну... Вот Каменов отомстил. И вновь без переднего антикрыла, ну... Да, предлагаю посмотреть повтор. Вот этот момент, они подъезжают к Тозин. И вот удар. Ну что ж, вот таким вот не совсем честным приемчиком э, Виктор Каменов возвращает себе третье место. А вы знаете, у нас уже почти конец э, дистанции, у нас уже скоро будет финиш. Ну, скоро это относительно, я так предполагаю, где-то через 10 минут. И вот Холошевский добирается до боксов. Знаете, пидстоп этот у него уже второго, и несмотря на то, что он на него заезжает из-за вот этой аварии, я все-таки считаю, что в каком-то смысле этот пидстоп недалек по времени от планового. То есть плановый где-то здесь и планировался, на мой взгляд. Хотя вообще у него так все время в течение гонки такая вот тяжелая машина, вот он прям вот едет медленнее всех. Он же и победитель прошлого этапа. Я вообще подозреваю, что изначально он ехал на один пит но вот эти две раз столкновения, особенно первое, когда его именин вынес, первая ревация, вот, мне кажется, это поломало ему всю тактику. А вы знаете... Нет, нет, нет. Я уж подумал, сейчас Никишин опять обогнал, как в, тот, как в том случае. Но нет, все таки Никишин от уже на круг отставал. И сейчас просто вернулся в один круг с ним. Так, Любимов. А, ну да, его недавно... Так, здесь какая-то авария. Это... Нет, это просто ошибка в Тозе Соколова. Еще так и Минин притормозил. Я думал, что и с ним что-то случилось. Но... Минин-то просто, наверное, притормозил, пытаясь вернуться. Так, что-то у нас тут. Александр Колобенко? Это непонятно, что с ним. Колобенков сошел, вот в чем дело. Сейчас у нас на трассе ровно 8 машин. Я надеюсь, что больше никто не сойдет. И тогда у нас будут разыграны все очки. У нас подобная ситуация была в Додингтоне. Там тоже как раз где-то минут за 10. Минут до, фи... э, минут до финиша осталось ровно 8 машин. И. Тогда все-таки удалось... тогда как раз восьмым был Колобенков. И эту число удалось удержать, он доехал до финиша. Вот и лидер Юрий Воронов, напарник Лобинка Давненько нам с этого не показывали. Юрий сейчас уже в принципе никуда не торопится, не спешит. Он уже на круг, по-моему, даже Нет, на один Обгоняет тройку, борющихся. А, да, на один, потому что как раз на второй он скоро будет обгонять... Вон там впереди, Фиралин. Знаете, Каминов, Каменов... да что же я все время ошибаюсь, Каменнов подобрался к Иминину. Ну, здесь торопится, торопится Холошевский. И решил все-таки не тянуть и пропустить Воронова. Да. Таким образом, пилот команды Феррари отстает от... Нет, вы подумайте только. Пилот команды Ferrari два круга проигрывает Минарди. Но в чемпионате ВОК Бакен Твистори возможно все. Ибо у всех машин абсолютно равная физика. И выбор команды обуславливается по сути только личными предпочтениями и выбором напарника. Так, Воронов сейчас должен, по идее, обгонять на круг. Да, вон там мы выйдем. Никишина. На голову, на две головы сегодня Юрий Воронов сильнее всех своих соперников. Так что если до этого этапа говорили о двух лидерах в Холошевском и о парене, то сегодня с ним Гонких навернулся целых три. Да, конечно, у Ворона сильно-сильно меньше очков, и ему придется еще долго наверстывать. Да, действительно, довольно близко. А, нет, это дошиканы. Ну в общем, не так уж далеко Каменнов от Именина. И если, ну, так, выстрелит, выдаст серию очень быстрых кругов, то имеет возможность догнать. С другой стороны, у него остается совсем мало времени. До конца гонки приблизительно 5 минут. Так, сейчас не тише, он должен на круг пропустить холошедку. Э, ну и это происходит. Ой-ой-ой, опасно. Сейчас бы он мог опять вытопнуть. Довольно быстро идет по трассе, вы посмотрите Там был инцидент с Соколовым Он его на круг прошел, но был инцидент с Соколовым, пропустил обратно И теперь не может догнать А это нам говорит о том, что Если бы Любимов стартовал Или Любимов стартовал В более высокой позиции Он бы возможно из-за места на подиуме Мог бы побороться Друзья, я вовремя успел заметить. Последний круг. Последний круг. И Юрий Воронов летит к своей первой победе. Зрителей несторствия. Потому что побеждает легендарная Скудерия Минарди. Так, Кирилл Минин тоже финишировал. Вот только что это делает Виктор Каменнов. Холошевский уже в боксах. Никишин еще едет. Хотя, по-моему, в принципе, уже тоже мог финишировать. Может быть, делает круг почета. Любимов в боксах. Ермаков тоже делает круг почета. Хотя как раз он-то мог еще не финишировать. Владимир Соколов финиширует без заднего антикрыла. Ну что ж, судя по тому, какую блестящую гонку сегодня провел Юрий Воронов, я не сомневаюсь, что у нас теперь в чемпионате три гранда, которые будут спорить за чемпионский титул. К Алексею Апарину и Богдану добавился Юрий Воронов. Ну что ж, гонка была, прямо скажем, неоднозначной. Конечно, борьба была за места на подиуме и за очки тоже была борьба, много борьбы. Это как -то... стороны, но очень много вылетов аварий в первой части. Особенно некоторые позиции добывались, можно так сказать. Не совсем честно. Так что, я так полагаю, что сейчас, после конца этого этапа, у судей будет очень много-много работы. Так что, может быть, и позиции сейчас на финише не такие уж и окончательные. Возможно, наказание что-нибудь да изменит. Ну, а пока посмотрим с вами, какие же позиции у нас в итоге на финише. Ну, как, вы, как уже не стоит, наверное, напоминать, победил Юрий Воронов. Второе место отличное, между прочим. Я же совсем забыл, что Кирилл Именин сегодня дебютировал в этих соревнованиях. И сразу второе место. Отличный результат. На третьем месте, самым высоком для себя в этом чемпионате, Кирилл Камен... Ой, простите, Виктор Каминов. Запутался я уже совсем. На четвертом месте, довольно скромно, Богдан Холошевский на Феррари. На пятом месте, отличное в принципе место, Александр Никишин, Заубер. На шестом, прорвался из самых низов фактически, можно даже сказать, один из самых лучших прорывов гонки, а может быть и самый лучший, Кирилл Любимов, напарник Каменнова. Далее, Алексей Ермаков, Макларен. И Владимир Соколов Лотус. Плешков девятый, но вообще-то это уже сошедший. Ну что ж, я прощаюсь с вами. Смотрим еще раз. Победный финиш Юрия Воронова. До свидания.